Что ж, добрый вечер! Вам всем рада вас приветствовать на своем открытом вебинаре по одной из моих любимых тем ⁇ денежная матрица. Думаю, что для многих актуален вопрос денег, благосостояния, процветания, самореализации, увеличения доходов. Об этом с вами сегодня и будем говорить. Для начала давайте с вами определимся, если у нас новенькие, кто меня первый раз слышит и видит. Если да, поставьте, пожалуйста, единички. Те, кто уже присутствовал на других флешмобах, открытых уроках, поставьте пятерочки. И кто проходит у меня или проходил обучение, поставьте десяточки, пожалуйста, чтобы я понимала, сколько у нас есть новеньких. Угу. Прошу активно включаться. Давайте с вами сразу дружить, сразу взаимодействовать а, посредством чата. Угу. Так, вижу единички, пятерочки, десяточки. Всех новеньких прошу не стесняться и ставить единички. Рада видеть тех, кто уже не первый раз, кто со мной знаком. Так, такие имена у нас, красивые, интересные фамилии. Что ж, я э, очень рада. Рада приветствовать всех новеньких, рада тем, кто приходит ко мне снова и снова, чтобы получить очередную порцию полезной информации или техники. Сегодня настраивайтесь на э, такой активный вебинар, потому что мы будем затрагивать тему денег деньги и судьба денежная матрица как что такое денежная матрица да? как она какое влияние она оказывает на нашу жизнь как с ней работать вот но прежде чем приступим расскажу вам немного о себе несколько слов о себе поскольку я вижу что много новеньких у нас присутствует мы познакомимся я рада себя представить зовут меня дуресткойстеосса настоящее мое имя это не псевдоним я уже 15 лет работаю с людьми в сфере консалтинга тренингов обучения вот есть специализации достаточно широкая потому что я много училась, много учусь, продолжаю учиться, развиваться в разных направлениях. И есть направления, в которых я работаю уже очень много лет, в каких-то 10, в каких-то 8, в каких-то 5. Это нумерология. Я нумеролог и преподаватель нумерологии. Это психология. Я специалист по интегративной психологии и психотерапии. Это коучинг. Я сертифицированный коуч по нескольким системам коучинга международным таролог, преподаватель таро нумерологии. и также есть направления, которые так или иначе связаны с глубокими проработками, и психологии, и души, и энергии человека. Это реинкарнационная терапия, это кармические коррекции. Я являюсь специалистом в этих сферах тоже. Я преподаю, обучаю этим методом. Я сама являюсь процессором и корректором по этим методам. И есть ряд других направлений, по которым еще работаю. Это рэки. Это энергоинформатика, инфосоматика, это энергетические практики для мужчин и для женщин. Вот. Сегодня мы с вами будем говорить о направлении, которое касается напрямую денежной сферы, благополучия, процветания человека. И это направление связано прежде всего с нумерологией, да, потому что денежная матрица рассчитывается на основе даты рождения человека, но не только. Денежная матрица также связана с эмоциональной энергетической сферой человека и поэтому поддается коррекциям. В свое время, когда я только, скажем так, разрабатывала этот метод на основе многолетнего опыта работы с разными клиентами, я убедилась в том, что понимание, знание своих кодов денежных, того, как работает денежная матрица, в каких именно сферах себя следует реализовать, какие задачи стоят на уровне личности, действительно очень помогает. Помогает сфокусироваться на главном, помогает принимать верное решение, делать правильный выбор и, как следствие, это конечно же отражается на том что человек находит свое призвание свою профессию увеличивает свои доходы вот об этом обо всем будем с вами сегодня говорить если готовы ставьте плюсики и будем начинать моя рекомендация к вам держать под рукой блокнот и ручку чтобы в процессе того как я буду вам рассказывать вы могли записать свои вопросы и задать мне в конце вот все вопросы которые останутся по мере моего рассказа. Да? Вот Не в процессе задавать, а так, чтобы не отвлекались от основного материала, потому что контент я для вас подготовила интересный, хороший, чтобы вы могли задать эти вопросы в конце. Мы с вами об этом договоримся. Да? Вижу ваши плюсики. Отлично. Замечательно. Ну что ж, приступим. Как обычно, с чего хотелось бы мне начать? Я расскажу, что я для вас запланировала, и потом я бы хотела услышать от вас, что именно конкретно из того, что я озвучила, анонсировали мы вместе со Сгради, вас интересует, что бы вы хотели узнать, что бы вы хотели проработать я планирую рассказать вам о том что такое денежная матрица как она влияет на количество денег у вас в кармане я планирую вам рассказать о том что у каждого человека абсолютно у каждого человека есть свои задачи с которыми мы рождаемся с которыми мы приходим на землю и я также хочу вам объяснить почему происходят например какие-то денежные потери или неприятные ситуации с деньгами или невозможность достичь какого-то финансового уровня какие ошибки мы можем допускать э, во взаимодействии со своей денежной матрицей? как это отражается на нашей с вами жизни и самое главное как все-таки мы можем выбраться из вот этой вот проблемной зоны это то что вы услышите в ближайшие 90 минут настраивайтесь тема интересная как вы уже поняли и сейчас я просила бы вас напить, написать мне в чат почему вы здесь что конкретно каждого из вас интересует почему заинтересовались темой денежной матрицы и может быть у вас есть какие-то конкретные запросы в связи с темой денег? Озвучивайте, пишите в чат, чтобы я понимала вас лучше, больше могла рассказать по вашим вопросам, чтобы мы могли затронуть именно те темы, которые вас волнуют, помимо того, что я уже подготовила. Итак, вперед! Так, вот Артур у нас начал. Хочу пробить денежный потолок. Пробить денежный потолок. Кредиты. Хорошо. Еще. Хочу легко зарабатывать ä, определенную сумму на руки. Uh -huh. Я не поняла, что такое тр. Тр это что? Это валюта. <WWE> тысяч рублей ага. <смех> хорошо так мало денег для жизни выполнять план месяца на работе ежедневно М -м, как интересно после больших доходов осталось вообще с нулями устала платить кредиты поднять доход хочу -м -м. увеличить хочу мой денежный поток еще у кого какие запросы? Пишите, ребят. Это ведь процесс, вы когда пишете, вы сами осознаете, чего вы хотите на самом деле, чего вы желаете, что для вас важно. Так, хочу, чтобы деньги приходили легко в нужном количестве в новом бизнесе. Хорошо. У кого еще какие запросы? То, что написали, я вижу, ну по теме если то что вы пишете это действительно ваше стремление ваше желание я уверена что сегодня мы разберемся как и а что с этим делать так тоже хочу увеличить денежный поток и скорректировать поток мужа ага. так дополнительный заработок пенсии хочу понять почему меня постоянно обманывают на деньги близкие обманывают или вы даете себя обманывать татьяна Тут тоже такой момент, и есть определенные предпосылки в денежной матрице, когда э, человека могут э, действительно обманывать, э, причем самые близкие люди. Но это всегда тоже наше с вами внутреннее состояние, готовности программы. Денежная матрица позволяет с этим разобраться. Так, э, даю. Ага. Хочу создать финансовую подушку. Хочу увеличение заработной платы до... до определенной суммы, я не понимаю, это комбинацию тым это что? Так, хочу зарабатывать деньги, такую-то сумму, это вообще заработать или это в месяц, или это разовая сделка? Знаете, деньги любят определенность. Так, увеличить доход и легкий поток чтобы был угу. ну в общем и в целом непонятно желание желания, стремление они мне очень понятны и близки я вас прекрасно понимаю я сама очень люблю результативность результативность тех действий тех усилий которые я предпринимаю конечно же когда ты Вкладываешься, когда ты многое делаешь, когда ты многое знаешь, многое умеешь, хочется получать хороший, весомый, ощутимый результат. Это абсолютно естественно. Если это было бы не так, то, ну наверное, что-то бы было не так да, с человеком. Потому что мы так или иначе движимые, либо мотивом, да, либо целью, либо желанием, либо... Эм, потребностью быть востребованным либо потребностью самореализовать себя но так или иначе любой из этих вариантов он предполагает результат конечно же и э, у кого-то это срабатывает когда человек предпринимает определенные усилия да, двигается в определенном направлении он четко получает э, того что заслуживает нет сбоев каких-то нет денежных потерь да, цели достигаются быстрее медленнее но они достигаются бывают ситуации когда работает по-другому когда э, прикладываешь усилия когда очень стараешься очень хочешь э, когда не сидишь без дела и все равно такое ощущение что существуют какие-то ограничения какие-то препятствия и эм, это не просто кажется это так и есть да? я говорю сейчас о моменте когда человек действительно что-то пытается сделать не просто сидит на диване мечтает о том что неплохо бы пробить финансовый потолок при этом ничего не делает да? ну, этот вариант мы сами собой откладываем позиция мечтателя ну, для кого для чего-то хорошо мы будем говорить о реальности о реальных конкретных действиях и о конкретных результатах благодарю вас за то что прописали свои запросы это очень важно мы сейчас с ними попробуем поработать, да? попробуем разобраться, что и как, и откуда ноги растут. Надеюсь, что все уже готовы, слушают меня внимательно. Рекомендация отключить телефон и не отвлекаться, потому что деньги требуют внимания. Это первое правило, которое я вам выдаю просто так. Нам деньги любят внимание, они любят концентрацию. Если вы им это даете, вы получаете тоже внимание, концентрацию в ответ. И сейчас мы начнем с вами разбираться, почему мы все разные, понятное дело, да? но почему у кого-то получается легкое взаимодействие с деньгами, а у кого-то есть определенные трудности, мягко говоря. У кого-то, как мне недавно на одной из сессий сказала моя клиентка, полная попа да, с деньгами. Вот от чего это зависит мой опыт работы с людьми а это уже 15 лет на минуточку причем постоянных взаимодействий постоянных сессий практически каждый день иногда и выходные разного рода тренингов курсов и обучений, которые я сама прошла и которые я провела мне позволяют утверждать что очень много а, изначально заложено в каждом из нас. Да? Каждый человек, когда приходит на а, эту планету, когда мы рождаемся в физическом теле, а, мы получаем некий компас, мы получаем некую карту или, говоря простым языком, набор программ набор э, качеств набор э, талантов умений особенностей это то что называется карта рождения карта рождения она рассчитывается на основе даты рождения человека и на основе фамилии имени отчества человека и э, сочетание вот этих вот всех э, параметров на да, э, формирует некий код уникальный код получается что у каждого человека своя карта своя жизнь Жизнь, своя судьба свои особенности да? И э, сейчас вдаваться в подробности самой карты мы не будем, поскольку у нас тренинг не про нумерологию в целом, но мне важно дать вам параметры, чтобы вы понимали, на самом деле в карту рождения заключена ну, абсолютно вся информация о жизни человека. Например, э, туда в карту рождения включено предназначение человека. Предназначение это как раз таланты, способности, умения возможности, информация о задачах, о том, как выполнить предназначение, да? изучая нумерологию, вы можете с этим действительно разобраться и понять это. Это называется матрица предназначения. Также в карту рождения входит матрица кармы, там где записаны все кармические долги за все предыдущие воплощения, все кармические задачи на это воплощение, да. Все, что так или иначе связано с кармой человека. И э, информация об этом позволяет реально улучшить жизнь человека, э, перестать наступать на одни и те же грабли, если, конечно, человек ставит себе такую цель и желает с этим разбираться, а не просто отмахивается, что э, нет, это не про меня. Есть также матрица отношений, да. В вашей карте рождения заложена матрица взаимоотношений с другими людьми. Это наша способность вообще выстраивать взаимоотношения. Это потребность в отношениях. У кого-то она сильная, у кого-то она слабая, у кого-то ее вообще нет. И исходя из этого, опять же таки, складывается жизнь определенным образом, складывается судьба. Есть также матрица успеха, определенные показатели в карте рождения, которые которые э, говорят о целях человека, о том, в каком направлении необходимо двигаться, каким именно образом нужно реализовывать свое предназначение. И тогда э, придет успех. Причем придет легко, как многие из вас писали, да, легко, весело и быстро. Вот. И, конечно же, есть э, матрица, которая связана с энергией денег. В карту рождения человека встроена денежная матрица. Денежная матрица несет в себе информацию о том, какие способности у человека есть по привлечению денег по взаимодействию с энергией денег какими способами ему нужно зарабатывать деньги привлекать деньги можно ли ему инвестировать или его путь это сохранять накапливать или его путь генерировать идея а кто-то будет вкладывать деньги но тогда выиграют все можно ли создавать бизнес или нужно ходить непосредственно на работу то есть быть наемным сотрудником вот и это вот вся информация это денежная матрица в карте рождения ребят если пока то что рассказала понятно поставьте мне единички и сразу напишите пожалуйста комментарии насколько это интересно Насколько вот то, что я рассказала сейчас буквально за пять минут по карте рождения человека, насколько это интересно? Знакомы ли вы были с такой информацией, или я сейчас рассказала что-то совершенно новое для вас? Вы не предполагали, что э, на самом деле все вот таким вот образом прописано, а, да, э, э, наши предрасположенности, да? И, скажем так, может, для кого-то вообще сейчас какой-то инсайт произошел. Да? Вдруг вы узнали, что есть определенные предпосылки, определенная информация о вашей карте рождения, которая помогает вам, поможет, если вы ее только узнаете, да, разобраться в том числе и с самореализацией, с выбором профессии, и в том числе с... Деньгами. Так, давайте почитаю ваши угу. комментарии. Интересно, чем это поможет? Узнаем, чем это поможет. Очень интересно, частично знакома. Не предполагала. Знакома. Да, ценно будет узнать. Угу. Так, и много единичек. То есть информация пока понятна. Отлично. Ведь моя задача, чтобы было понимание самых первых минут. Тогда двигаемся дальше. То есть мы с вами уже знаем, что у нас есть у каждого абсолютно человека заложен определенный денежный потенциал. Нет людей, но, ну, по крайней мере... В моей практике за 15 лет работы я не встречала человека, у которого бы денежная матрица была ну, выключена совсем. То есть ну, никаких не было предпосылок к тому, чтобы тем или иным способом можно было зарабатывать деньги, да, иметь достаток денежный потенциал вот это я тоже хочу чтобы вы услышали и запомнили есть абсолютно у каждого человека есть свой способ зарабатывать деньги есть свой способ э, достичь процветания э, да, у кого-то более легкие способы у кого-то более сложные но есть у всех и при этом э, если бы на самом деле мы просто следовали своей карте рождения, своему предназначению. Я думаю, что проблем с финансовой сферой, да, вот такие как долги, кредиты, денежные потери, их не существовало бы. Но они есть. И я это говорю, исходя из своей практики, общения с клиентами каждый день и на открытых вебинарах и на сессиях. Вот вопрос. Давайте с вами порассуждаем. Если у каждого человека есть врожденный денежный потенциал, у каждого, да, вот я вам рассказала про карту рождения, у каждого человека есть своя денежная матрица, то почему тогда возникают такие сложности или даже большие проблемы с деньгами? Например, я сейчас буду приводить примеры из своих консультаций. Почему человек, когда выкладывается на работе, это особо не ценится то есть на его зарплате это никак не отражается или почему человек пытается накопить денег да? у многих я знаю есть такая цель поднакопить деньжат для каких-то целей да, или на потом вот но не получается приходится тратить не по своей воле, на какие-то вдруг расходы, которые возникают, непредвиденные. Что-то поломалось, кто-то заболел, еще что-то произошло. Да? Или еще вариант: вы ставите цели, прописываете планы, коллажи делаете, да? карты желаний, карты мечты, но это все остается на бумаге, и ну, с этим ничего не происходит. Напишите мне сейчас, кому знакомы такие ситуации: первая, вторая или третья. И напишите, как вы думаете, почему это происходит. Почему это происходит? Так, знакомо. Угу. Что именно, Ирина? Какая ситуация? Или все три? Все три блоки. Угу. Третья. То есть невозможность накопить денег, я правильно понимаю? Угу. Третье. Невозможность накопить деньги. Я смотрю, что сейчас это такая самая э, самая большая реакция. Да? Так, тройки, тройки. Один, три. Нет. Нет, это что, незнакомо? Окей. Три, два. Угу пишите еще размышления почему думаете что так происходит я еще могу парочку добавить э -э такие не э очень распространенные но э почему-то в последнее время с ними чаще даже обращаются, чем с первыми тремя это касается самореализации любимого дела хобби э занятия по душе вот кому знакома такая ситуация что вы начали разрешили себе заниматься любимым делом рискнули там свой проект начали уволились с работы начали заниматься тем что нравится вкладываете в это душу энергию но это не приносит доходов или клиентов очень мало вот с этим очень часто ко мне обращаются в последнее время напишите четверочки кому знакома ситуация и а, пятое это то в чем нелегко признаться но опять же таки исходя из моего опыта могу сказать что очень часто это бывает Это программа программа которая называется внутренний самозапрет когда вы сами никто кто-то извне, да, там, ни родители, ни мужья, ни жены, ни коллеги, э, ни партнеры по бизнесу не говорят вам ничего, что там у тебя не получится, или это не для тебя, или сейчас не время, а вы сами э, вроде как и хотите чего-то, и мечтаете о чем-то, и в то же самое время внутри ваш внутренний диалог, вы сами себе говорите: нет, сейчас не время или я не могу себе это позволить или это не для меня или не получится вот у кого такое есть поставьте сейчас пожалуйста все пятерочки Это программа внутреннего самозапрета она связана с геном бедности который у нас живет вот здесь в голове до да, самозапрет и на самом деле отражается на тех результатах, которые мы имеем, в том числе финансовых, на том, что наши желания и мечты так и остаются недостижимыми, остаются под э, запретами. Друзья мои, почему так? Почему так? У каждого есть цели, есть желания, есть денежный потенциал. Уверена, что у каждого человека есть стремление, есть таланты и способности. Почему так? Что на это влияет? Да, я этому вопросу посвятила достаточно много времени для того чтобы изучить потому что у меня у самой в жизни происходили очень разные ситуации с деньгами да, от хорошего такого э, избыточного детства э, когда э, там, родители занимали руководящие должности в прокуратуре в банке да, э, до потери всего вообще всего и необходимости даже перебиваться да, чуть ли не голодать потом опять взлетов э, серьезно когда в 21 год уже удалось заработать на свою первую квартиру потом машины путешествия другие квартиры и опять потери денежные да, когда осталось уже с ребенком на руках без э, доходов очень много в моей жизни было ситуации которые меня сподвигли изучать вопрос денег денежной энергии вплотную потому что нужно было разобраться нужно было понять как это все работает почему где-то густо где-то пусто у кого-то легко у кого-то очень трудно да или почему вообще бывают вот эти вот американские горки почему мы теряем деньги почему вдруг везет от чего это зависит да? эта информация она где-то хранится и изучая нумерологию энергоинформатика у меня эти вещи связались да? я очень долго изучала законы денег я очень долго изучала как работает энергия потому что человек это энергоинформационное существо да? и естественно, я как нумеролог с многолетним опытом могу сказать что те коды которые прописаны в карте рождения они очень сильно проявляются в нашей жизни и они связаны и с нашей энергией да? и с нашим возрастом и а, с теми ситуациями которые в нашей жизни происходят так вот если те ситуации о которых я вам сказала невозможность накопить денег любимое дело не приносит работу внутренние самозапреты работа выкладывание за бесценок да, вот эти и много других ситуаций если они вам знакомы резонируют и вы с этим сталкиваетесь вы это проживаете здесь в чем может быть дело Дело может быть как раз таки в тех вибрациях, которые прописаны в вашей карте рождения. И поскольку мы говорим о деньгах, то это те вибрации, которые составляют вашу личную денежную матрицу. Денежная матрица может работать разными способами. Она может притягивать к человеку деньги и возможности, при этом человек может их брать, использовать и быть очень успешным в жизни. Матрица может притягивать деньги, возможности к человеку, человек может быть лентяем и вообще палец в палец не ударить и в итоге ничего не достичь. Денежная матрица может работать таким способом, что человек может хотеть стараться, но возможности будут обходить стороной. Денежная матрица своими вибрациями да, будет отталкивать а, деньги, отталкивать доходы, а, не давать возможности пробить а, определенный уровень. Вот а вы писали а, в чате, да, а, финансовый потолок, выше которого невозможно прыгнуть. Поставьте сейчас двоечки, если это понятно. То есть на самом деле а, резюме, да, Наши с вами взаимодействия а, с деньгами прописаны в денежной матрице. И денежная матрица, то есть ваши коды, ваши карты рождения, безусловно оказывают влияние на ваши взаимодействия с деньгами. Да? Есть двоечки, если да. Пишите в чат. Угу. Как это работает? Давайте разберемся чтобы было большее понимание у вас когда мы рассчитываем карту рождения денежную матрицу непосредственно мы можем получать определенные коды есть четыре основных кода из которых состоит денежная матрица человека это ну, информация она ниоткуда не взята извне это ваша дата рождения да, конкретно то есть это будет касаться только и именно вас и бывает так что денежная матрица несет в себе денежные коды по всем четырем показателям бывает 50 на 50 бывает так что все коды не являются чисто денежными. Это, конечно, ситуация посложнее. У нас есть код предназначения, это все, что связано с... Вашей основной задачей в жизни, с тем, как вы живете, как вы проявляетесь, реализуете свои таланты и способности. Есть код реализации, это связано с теми действиями, которые вы предпринимаете каждый день, чем непосредственно вы занимаетесь и пытаетесь заработать. Есть код судьбы, который говорит о ваших целях. И есть код манифестации код манифестации на самом деле является самым влиятельным кодом особенно чем старше становится человек потому что он включает в себя как бы и предназначение и реализацию и судьбу и в зависимости от того являются эти коды денежными или не денежными у нас с вами разная судьба да, разные картинки по-разному. У кого-то получается, например, легко просить о повышении зарплаты. У кого-то не получается совсем. Сколько бы раз не говорил, ну, не слышат да, вас. У кого-то получается легко, например, вести переговоры, заключать сделки вот так. Кому-то э, это очень неприятно, очень тяжело. Из нужды человек идет, например, менеджером по продажам работать, но... Э -э -э, Ничего не получается, только все больше неуверенность в себе да, и разочарование происходит. Почему? Противоречие тех кодов, которые заложены в денежной матрице. На самом деле, я вот вам решила нарисовать картинку, чтобы вы ну, наглядно хотя бы представили, что из себя представляет денежная матрица. Представьте, что денежная матрица – это э, ваша реальность, да? это ваша... Поле энергетическое – это ваш шарик, в котором вы живете, энергетический, и она несет в себе определенные коды. И вот все коды работают по-разному. Если вы посмотрите на примерно процентное соотношение, да, достаточно сильно работает код предназначения, это ваша дата рождения. Чуть менее сильно, но тем не менее большое влияние оказывает ваш код реализации, ваш день рождения. Точно так же сильно работает ваша имя фамилия отчество которое вы получили в этой жизни или которое у вас сейчас может у вас менялась имя фамилия и в связи с этим менялся ваш код судьбы это тоже кстати имеет большое влияние на увеличение или сокращение доходов но если вы посмотрите самое большое значение имеет код манифестации код манифестации включается у нас в период зрелости то есть После 33 лет. Да, до 33 лет сильнее всего работают первые три кода, потом начинает оказывать превалирующее влияние именно код манифестации. Понятное дело, что эти все коды нужно рассчитать. Рассчитывать их несложно. Этим мы занимаемся на тренинге ⁇ Денежная матрица ⁇ Но рассчитать, поверьте мне, это самое простое что можно сделать вот понять как работают эти коды и какое влияние оказывают они на вашу жизнь Вот здесь действительно нужен учитель преподаватель который сможет все это донести моя задача сегодня на этом открытом уроке показать вам что такое денежная матрица из чего она состоит и какое влияние она оказывает нет, сегодня не научу гости дорогой любимый, потому что ну, эта информация не до полтора часа, это э, несколько уроков, и э, э, это требует усидчивости, э, и, вовлеченности и, безусловно, инвестиций. Итак, троечки, если пока понятно, из чего состоит денежная матрица. Угу. пожалуйста напишите все троечки чтобы я убедилась что вы меня услышали угу. что вы со мной хорошо благодарю а, еще раз давайте проговорю как это работает если вы рассчитали свою денежную матрицу, все свои основные коды, и у вас 50% или больше денежных кодов в карте, то в вашей жизни как это будет проявляться? Может, вы хотите изучить денежную матрицу не только для себя, но и для работы с клиентами, например, потому что это инструмент консультирования достаточно сильным. Как это проявляется, когда в денежной матрице человека работают денежные коды? Вот когда они работают, когда они не заблокированы. Да? Ну, они есть, и они не заблокированы. Очень легко получается материализовать свои идеи. Пришла идея, человек прописал шаги, план, создал видение, реализовал. Да? Так работают денежные коды когда возникла какая-то идея или какая-то потребность базовая вы легко привлекаете необходимую нужную сумму денег да? вам понадобилось что-то раз деньги пришли а, так работают денежные коды ваши навыки востребованы то есть вот то чем вы занимаетесь то что вы а, знаете то что вы умеете а, делать э, это не только для вас, вы востребованы, другие хотят привлекать вас, хотят покупать ваши услуги хотят пользоваться вашим советом или консультациями да? это работают денежные коды Когда вам приходят конкретные идеи по проектам например и вам легко привлечь людей которые готовы прям инвестировать деньги в ваши проекты в ваши идеи так работают денежные коды и на самом деле вам всегда готовы давать деньги в каком плане давать вот если вы действительно просите или требуете денег или говорите сколько стоит вы не встречаете препятствий на своем пути то есть вам говорят да поставьте сейчас пятерочки кому это знакомо вы чувствуете что так если не всегда работает но работает да? а, может быть были моменты. А, может быть у вас так было до 33-35 лет сейчас что-то поменялось если да то пожалуйста напишите такой комментарий да? ну и поставьте э, единички э, у кого кому вот эти вот моменты незнакомые нелегко материализовать идеи. Не приходят деньги под потребности, навыки не востребованы, идеи неинтересны, и вам не, не, не дают деньги легко. Ну, тоже, да, давайте не будем бояться, стесняться, что есть, то есть. Может быть, сегодня поймете, почему так происходит и что нужно поменять. Угу. Так, вижу пятерочки, так или иначе, знакомо вижу единички а напишите пожалуйста еще у кого были ситуации когда раньше это работало а теперь не работает перестала работать вот у кого так было можете подробности не вдаваться но поставьте троечки тогда поставьте троечки потому что это очень важный момент я вам буду рассказывать о, о периодах жизненных наших да, когда возникают определенные ситуации проверочные то насколько мы их проходим насколько мы включаем в свою денежную матрицу как это отражается на наших доходах да то есть было раньше сейчас не работает было знакомо до замужества так так так меняли фамилию если меняли фамилию меняли код судьбы это могло отразиться на э, доходах конечно же э, смотрите как работает денежная матрица, когда коды денежные преимущественно, и а, когда она, они включены, они работают, они не заблокированы, я вам только что назвала. Да? Бывает ситуация, когда в денежной матрице преимущественно не денежные коды богатство или в результате каких-то событий жизненных произошла блокировка ваших денежных кодов например раньше у вас получалось легко просить деньги но произошла какая-то ситуация и вы сейчас не можете попросить эмоциональный блок возник какой-то да? или раньше вы легко рисковали вкладывали деньги в какое то не совсем может быть понятное дело интуитивно чувствовали а сейчас что-то поменялось может быть быть вас предали или еще что-то произошло и вы не можете больше рисковать не готовы вот это блокировка денежных кодов а бывает когда изначально в денежной матрице присутствуют преимущественно не денежные коды да? вот из четырех один денежный может быть остальные все не денежные причем этот денежный может быть 50 на 50 денежный ну например как пятерка да может приносить успех удачу а может вообще забирать последние, вот когда в, э, вот это происходит, да, либо блокируется денежный потенциал, либо в матрице присутствуют неденежные коды, это, естественно, по-другому отражается в жизни. Э, результаты мы имеем другие, ребята. Э, разочарование, которое испытываем, потому что не можем достичь своих целей. Да. Э, боязнь выбора обычно очень сильно проявлена, когда неденежные коды или коды заблокированы в результате опять же таки разных ситуаций да? я вам пару примеров э, привела вы не видите возможностей для роста э, все время как бы мешают обстоятельства неправильное время не те люди э, еще что-то мешает да? э, могут быть ошибочные инвестиции э, не могли не могли боялись боялись думали думали потом раз и отдали деньги в какой-то проект который оказался фейковым да? фальшивым, ненастоящим. Поставьте, пожалуйста, сейчас плюсики, кому вот эти знакомые проявления. Это проявление не денежных кодов или как раз таки блокировка денежных да, денежного потока но соответственно денежных кодов каких-то плюсики ставьте кому это знакомо если боитесь всего нового например там новые способы расчета электронные да там через кошелек на мобильном криптовалюты если боитесь если вот эти вот все новшества в, в сфере денег вызывают страх вызывают непонимание это тоже говорит о блокировке денежных кодах. Отражается ли это на качестве жизни? Безусловно, отражается. Конечно, отражается, потому что там, где вы могли бы иметь большие доходы, там, где вы могли бы выйти на другой уровень дохода, вы топчетесь на том же месте, или, что хуже, вы можете провалиться с того уровня, который уже достигли. Да. Такое достаточно часто случается, особенно в период зрелости. Этот период зрелости у нас самый критический, который я называю. Многие мои ученики уже знают, когда наступает этот критический возраст. Да, первые такие проблески в 28 лет, но на самом деле все самое такое начинает происходить от 35 до 50 лет вот этот вот диапазон когда очень много проверок очень много разных ситуаций когда человек должен подтверждать свое право на процветание подтверждать знанием себя подтверждать развитием подтверждать использованием своих талантов и способностей подтверждать тем что он выходит из плена иллюзий из программ там чувство вины чувство долга обязательно чувство э, того что не имеет права на что-то да? вот куча куча вот этих социальных матриц ограничений, которые нам встраиваются с детства особенно те кто вырос был воспитан э, в советском союзе очень много программ э, внушения что вы не имеете права себе желать или жить для себя это неправильно иметь базовые потребности э, это грех да? вот это вот все работает а вы должны доказать пробудиться показать чтобы самом деле нет э, человек который реализует свое предназначение это тот человек который счастлив который живет на пол который разрешает себе заниматься любимым делом получать от этого удовольствие получать деньги за то что знает умеет и делает да? а, вот эти все программы их сложно проходить на самом деле а, знание понимание денежной матрицы своей и не только вообще карты рождения конечно же помогает с этим совсем разобраться а, поставьте пятерочки ребята если я вас вот сейчас вот эту мысль донесла и она а, понятна. Да? После сорока лет провал, да, знакомо, сорок-сорок два. 52 проблемы не решаются значит допустили ошибку в этот, в этот период он очень важный период э, понимания своих задач своего предназначения период когда нам необходимо разобраться я уже сказала с чем да, со всеми вот этими иллюзиями в которых мы пребываем период когда мы должны понять для чего мы рождены какие у нас задатки да, понимать свою карту рождения понимать свою миссию понимать сферу в которой мы должны были реализовать себя кто-то придет, будет искать вас по всему миру, чтобы найти и сказать вот, да, или вы сами должны это сделать, как вы считаете, вы должны быть тем человеком, который ищет смысл жизни для себя. Если вы не ищете, ждете, что он сам вас найдет, здесь, конечно, будет разочарование и провал. Оксана. Но если вы, неважно сколько лет, но начинаете этот путь, э, я верю в то, что всегда есть возможность э, восстановиться, начать заново, опять выйти на уровень достойной жизни и процветания. Я это верю, я это проповедую. Все мои курсы и тренинги, они несут именно такой э, посыл. И э, денежная матрица в том числе. Да, безусловно, я не буду у вас сейчас... Э, обманывать и говорить что вот все само собой разрулится вот только вы узнаете свое предназначение узнаете какие у вас коды как и что работает по мановению волшебной палочки вдруг все произойдет нет с этой информацией нужно еще и что-то сделать должно произойти какое-то сознание вы должны поменять свои модели поведения свои цели может быть свое проявление может быть где-то чуть чуть больше себя полюбить принять или начинать заявлять о своих правах или требовать от жизни чего-то у каждого до да, свой путь в зависимости от того какая у вас денежная матрица но что я точно знаю что когда на uh... Изначально в денежной матрице человека не денежные годы, это кармически обусловлено. И жизнь будет приносить очень много испытаний. И пока человек не разберется с теми да, кармическими долгами, которые у него есть в его карте рождения, сложно будет достичь успеха. Если изначально потенциал был дан человеку и до какого-то периода времени все было хорошо и замечательно, потом вдруг наступил провал это говорит о том что произошла блокировка произошла какая-то ошибка да? и естественно это тоже отражается на ваших доходах на вашем благосостоянии вот особенно у кого что-то поменялось вначале было хорошо потом стало плохо это как раз говорит о том что либо пошли не туда допустили ошибку либо произошла блокировка вашего денежного потенциала но сильнее всего безусловно будет Будет отражаться на нашей жизни если мы не реализуем свой контракт контракт воплощения то есть свое предназначение свои задачи если мы их эм, игнорируем э, тогда безусловно чтобы не делал человек он будет все время э, натыкаться на определенную стену понятно о чем я говорю друзья плюсики пожалуйста поставьте если да так, учусь, развиваюсь, но начала только в 50. Ну хорошо, что начали, Оксана. Дайте время, вы 50 лет по другим жили критериям. Да? Дайте немножечко время, чтобы пространство увидело, что вы уже учитесь, уже развиваетесь. Поверьте мне, обязательно пойдет обратная связь. Моим ученикам у меня причем как-то мне везет у меня настолько широкий диапазон учеников я еще с самого подросткового возраста когда преподавала английский язык э, и мне было 13 лет Да, мне уже возникла необходимость подрабатывать или просто зарабатывать на жизнь если сказать по-честному по я преподавала английские языки давались хорошо и у меня были ученики от 5 лет и моему э, самому взрослому было 65 лет ученику, да, уже такому пожилому мужчине, который собрался на ПМЖ в Канаду и решил выучить английский язык, почему-то выбрал меня. И вот с тех самых пор у меня диапазон учеников, возраст абсолютно разный. И я могу, поверьте мне, за все это время могу утверждать, неважно сколько вам лет, важно что вы хотите для себя в своей жизни сейчас и какой вы хотите свою жизнь завтра потому что у нас есть сегодня и завтра прошлого его уже нет оно прошло да? а вот что сейчас и что будет завтра мы это создаем с вами прямо сейчас И если говорить о деньгах о процветании то безусловно очень важно не просто жить Важен смысл, да, и важна реализация своего предназначения. У каждого человека, верите вы в это, не верите, знаете, не знаете, есть свои задачи. Мы не просто так рождаемся, но ну, мы же не бурьяна в саду или в огороде, хотя у него тоже есть свой смысл, да, хотя бы заставлять людей трудиться, пропалывать, как минимум. Да, люди рождаются со своими задачами. Мои знания по нумерологии, энергоинформатике, астрологии, неологии и другим, human design, позволяют сказать, что у каждого этот спектр задач четко прописан. Он есть. Изучая эти направления, мы можем понять, что нам необходимо делать для того для себя прежде всего для того чтобы эволюционировать чтобы произошло развитие и собственно говоря для духа решая те задачи которые нам поставлены. задачи есть на уровне тела да, каким образом проявляться телесно я сейчас обо всем говорю о питании о работе, о движениях, о сексе, да? на уровне личности, это об интересах, о социальной роли, о профессии и так далее, на уровне души о том, какие мы делаем умозаключения, как мы осознаем себя в этом мире, во что мы верим, да, и общая глобальная задача, воплощенческая задача духа. Это все рассчитывается по карте рождения человека, да? Денежная матрица – это одна из сфер, которая касается непосредственно только денег. Задачи у нас есть абсолютно во всех сферах, и знание, понимание этих задач, безусловно, друзья мои, облегчает жизнь. Поставьте плюсики, если этот момент понятен. Может, я очень эмоционально говорю, но я говорю, э, как на духу, что называется, да, то, во что я э, действительно верю, это то, к чему я пришла, те умозаключения, которые я сделала, работая вот с людьми столько лет и сама проживая свой э, опыт, э, которому благодарна, хотя он, конечно, был э, нелегким. Uh, скажем так да? то есть <смех> если убрать эмоции подытожить у нас у всех есть свой комплекс задач который безусловно отражается uh, на нашей жизни то как мы реализуем задачи или мы их игнорируем дает нам либо ощущение удовлетворения внутреннего счастья больше творческий поток больше идей или нам начинают показывать что мы где-то ошибаемся идем не туда и э, уходит да там чувство радости начинают возникать какие-то препятствия какие-то проблемы да. что-то вдруг происходит не так эм, почему опять же таки потому что есть задачи причем на каждый жизненный период есть своя задача до 30 лет у вас может стоять одна задача вы научились с ней справляться классно здорово все хорошо у вас есть результат вы довольны собой своими доходами своей семьей своим внутренним состоянием потом задача меняется а она меняется у каждого в свой возраст основные точки там 28, 35 42 49 56 63 на ну там плюс-минус год или два в зависимости как вы развиваетесь но задачи меняются и если у вас поменялась задача а вы продолжаете жить старым умом делать те действия которые Которые раньше делали, да, не работает уже, друзья мои, не работает. И если вы этого не понимаете, то вы, конечно же, начинаете совершать ошибки ваши цели становятся недостижимыми вы не получаете тех результатов которые э, хотите получить во первых потому что поменялась задача вам нужно поменяться под эту задачу вам нужно понимать на чем сейчас фокусироваться каким именно сейчас способом работать какие свои таланты использовать сейчас какие цели себе ставить вот это прописано в карте рождения человека это называется реализация предназначения но если вы этого не знаете вы допускаете ошибки безусловно вы продолжаете до да, стучаться в запертую дверь или пытаться пройти сквозь стену лбом, не видя в том что открылась дверь совершенно в другом направлении вот здесь пожалуй ключ на лежит у вас есть ваша денежная матрица которая говорит вам когда в какой период вашей жизни где ваши деньги? Я бы так сказала простым языком. Где ваши деньги? Где ваше процветание в определенные периоды вашей жизни? Поставьте пятерочки, если это понятно. И естественно, что если вы знаете свою денежную матрицу, то вы понимаете, что когда таким образом делать. Если нет... То вы начинаете совершать ошибки. Вы нарушаете, ну, говоря языком нумерологии, да, вы нарушаете контракт воплощения. То есть вы делаете не то, что должны делать. Ам... Меня часто спрашивают, Дорис, и что? Вот я не реализую свое предназначение. И что? Я буду гореть в аду. Да это вообще не про это. Может быть, ад мы проходим именно здесь, на Земле, когда теряем себя, когда теряем смысл жизни, когда не радуемся жизни, да? когда не, не, не находим того, что приносит нам удовольствие, радость, наслаждение, может это и есть ад. Но если говорить о реализации или не нереализации воплощения, здесь чуть больше смысла и чуть глубже, да? мы же не просто так рождаемся, есть смысл у этого. И когда это не происходит, Вселенная, ангелы, кураторы любое название подберите вот в кого вы верите да, пытаются скорректировать это пытаются направить человек часто глух и слеп к определенным знакам и подсказкам и приходится скажем так иногда высшим силам быть ну, может быть жесткими в том чтобы пробудить человека да, пробуждение я это так называю но в жизни это выглядит как разные неприятности до да, заболевания какие-то какие-то ссоры какие-то конфликты какие-то серьезные траблы, да, вот И это может проявляться, когда начинают, там, например, в работе или в отношениях с близкими складываться ситуации, когда вам приходится все время оправдываться или доказывать свою э, правоту состоятельность или могут происходить неожиданные траты часто вот деньги уходят как бы да сквозь пальцы могут происходить потери чаще всего бьют в начале честно говоря по финансовой сфере потом уже идет сфера эмоций здоровья я имею ввиду если вы Допускаете ошибки, если вы не реализуете свое предназначение, если вы не так используете таланты и способности данные вам от рождения, если вы нарушаете свой контракт воплощения, прежде всего всегда бьют по финансовой сфере. Это легко корректируется, восстанавливается, как только человек становится да, на путь истины, как только понимает, где допустил ошибки. Поэтому это первый уровень. А вот если уже после потери денег э, началось так: да, долги, кредиты, потери денег, тут не получилось, тут сделка сорвалась, тут недополучили, тут еще что-то. Потом начинается да, потеря здоровья, какие-то ситуации, связанные с телом, с его здоровьем да? а потом начинаются ситуации связанные с эмоциями уходит чувство радости появляется депрессия апатия или страх вот это уже так называемая достаточная глубина для того чтобы быстро собраться и начать выгребать с этого дна, потому что вот это уже дно. Это называется точка провала глубокая. Если кому-то сейчас знакомо о том, о чем я говорю, поставьте, пожалуйста, плюсики. Но даже с этой точки да, есть возврат. Точка невозврата, если вы уже ниже проваливаетесь, когда уже нет, в принципе, даже каких-то желаний и стремлений. Да, уходит вообще чувство смысла. Вот пока есть смысл какие-то, пока вы еще дергаетесь, я это называю, мне это просто очень хорошо знакомая ситуация вот этого провала. Да? Пока еще дергаете значит, есть возможность, что вы оттолкнетесь с этого дна, начнете выгребать. Я в это свято верю, и я вижу свое предназначение, задачу в том, чтобы помогать людям выгребать из этого дна, если они, конечно, сами готовы, сами готовы оттуда выгрести. Да? Ведь важно, чтобы вы сделали толчок, тогда вас легко оттуда выйти информация инструменты способы они существуют я себя и сама доставала оттуда и на моем счету уже очень много людей которым помогала даже в случаях глубокого заблуждения глубоких ошибок в своей жизни выплывать наверх если у вас не так глубоко и не такие большие проблемы просто есть ряд моментов которые вас не устраивают например в целом неплохо жить можно, но не получается пробить финансовый потолок. Это тоже про вас, потому что вот это ограничение, оно почему-то существует. Возможно, вы не так используете свои денежные коды. Возможно, какой-то ваш потенциал заблокирован, с этим надо что-то делать может быть у вас есть уже хвосты так называемые долги кредиты с которыми вы не знаете как разобраться здесь тоже можно понять и разобраться во первых почему вы на уровне души и личности спровоцировали формирование таких ситуаций да какие может быть кармические долги это обусловили и что с этим делать да? Вот. В общем, ситуация бывает у нас а, разная, друзья мои. Моя задача была показать вам, что коды работают по-разному. Они могут работать в плюсе, они могут работать в минусе. Но есть, безусловно, ситуации, которые и с денежными, и неденежными кодами а, могут быть достаточно тяжелыми. И здесь ключевым является реализация, предназначение, понимание а, своей задачи, своей карты рождения. Конечно, если у вас не денежные коды, то сложнее с этим работать. Да? А, ну, <смех> Скажем так, необходимо прилагать больше усилий и проводить больше работы над собой чтобы это изменить хотите ли вы это изменить или устраивает вас ситуация в вашей жизни на сегодня ну, вы сами должны определять а поверьте мне каждый из нас принимает решение что делать дальше я как психолог понимаю психологические причины и предпосылки того, почему люди боятся предпринимать какие-то новые действия, да, делать то, чего раньше не пробовали и не делали. Как психолог понимаю, как человек, чьей задачей является пробуждение других на вдохновение, вот этот вот толчок к достижению ваших же целей, мне это не всегда понятно, потому что на самом деле то, что нас держит на месте, помимо тех кодов, которые заложены в нашу карту рождения, есть два параметра. Это лень и страх. Лень – нет такого понятия, когда включается мотивация и цель реально. Страхи, да, у них есть свои предпосылки, но со страхами можно разобраться только, если мы начинаем смотреть им в лицо, им в глаза, да, больше других ограничений для того чтобы человек оставался знаете в той позиции когда собака села на гвоздь и воет но не встает да? ну воет потому что некомфортно и как бы болит но лень встать потому что сидит комфортно эта да? позиция вот звучит на примере собаки смешно но очень часто люди сами себя в такую позицию загоняют, когда их не устраивает то положение в которых они в котором они оказались им не нравится им больно им некомфортно но что-то сделать или страх или лень да? поэтому я говорю о том что причиной бедности и неудач Помимо вот этих двух параметров – страха и лени – является в большей степени невежество наше собственное невежество когда мы не знаем себя мы не понимаем своего предназначения не понимаем своих задач с которыми мы пришли не понимаем своих целей не понимаем своего способа достижения этих целей да? мы затрачиваем кучу времени кучу энергии занимаясь чужими целями занимаясь совершенно не тем что положено нам по судьбе по карте рождения и естественно тогда результаты плачевные понимаете о чем я говорю ведь если вы не хотите или не можете или не знаете как встать с этого гвоздя кто это сделает Ну, придет кто-то кто вас пинком оттуда сгонит с этого гвоздя на котором вы сидите ну я готова конечно взять на себя роль но это не может быть односторонним вам все равно нужно приложить небольшие мускульные усилия для того чтобы э, с этого места все-таки сдвинуться даже если я вас подтолкну. Моя задача подтолкнуть, моя задача дать вам инструменты, дать вам знания о себе, о своей карте рождения, о своей денежной матрице, о том, что у вас заложено, какие коды прописаны в вашей карте рождения. Какие способы зарабатывания денег ваши? Каким образом к вам деньги придут или должны приходить легко, весело и быстро? Возможные причины блокировок. Это я все дам. И самое главное, помимо информации, я готова дать конкретные инструменты, как это исправлять. Да? Но здесь должно быть с вашей стороны тоже готовность э, и желание да, что-то сделать. ну Не, не просто пожаловаться что не работает или не получается если согласны поставьте мне сейчас плюсик. если согласны с тем что я говорю что взаимодействие но должно быть двухсторонним это как в любых отношениях то да, невозможно чтобы только одна сторона предпринимала да, какие-то действия попытки инициировала процесса другая сторона ничего не делала такие отношения они ну скажем так будут бессмысленными они не принесут никакого результата точно также отношения учитель ученик да, там коуч клиент и так далее Ой, Надежда, поберегите ваши ушки, скорее, скорее, нажимайте красный крестик в верхнем углу. Ой, обожаю тролли и на самом деле меня уже спешат. Бедные ваши ушки, Надежда. Может, у кого-то еще ушки заболели, но ну, я верю, что здесь адекватная публика собралась. А, вот, и а, вы меня а, нормально воспринимаете. Ваша чистота позволяет, она достаточно высокая. Давайте я вам приведу примеры, ребята, чтобы вы увидели, как работает коррекция да, денежной матрицы. Ведь то, что я говорю а, сейчас, да, что вот необходимо сделать какое-то усилие оно требует прежде всего запроса с вашей стороны вы с этим согласны я хочу вам привести примеры как это реально работает в жизни да вот сейчас вижу пошли вопросы чтобы вы посмотрели естественно я приведу пример и мужчины и женщины поскольку у нас сегодня есть и мужчины и женщины в аудитории и запросы разные потому что мы сейчас говорили с вами о кодах я понимаю о цифрах о предназначении в целом но как это работает в жизни как это реально проявляется я приведу два примера из своих клиентов может кто-то увидит себя или знакомую ситуацию в этом можете написать можете для себя просто сделать а, выводы а, моя задача показать как работает корректировка прежде всего денежной матрицы помимо ее а, расчета да? значит смотрите первая женщина причем обращайте внимание на возраст ребята я вам помните говорила что у нас вот такие вот моменты критические они происходят в определенные периоды это так называемые точки зачета ну высшие силы как бы проверяют насколько мы продвигаемся в реализации своего предназначения и 42 года очень важный возраст я уже предвкушаю еще чуть-чуть да и, <смех> этот возраст <смех> наступит у меня а, вот ну, сейчас отвлеклась а, ко мне пришла клиентка женщина 42 года и она попала под сокращение на работе многим сейчас знакомая ситуация правда сокращение на работе здесь в дубае у нас несмотря на то что вроде бы это а, один из самых богатых а, городов а, мира тем не менее а, тоже эта ситуация отразилась а, достаточно сильно. Очень многих людей сокращают, бизнесы закрываются, но сейчас не об этом, а о том, что мы со всем этим делаем, когда происходит вот а, реально такая ситуация. И особенно если она резонирует а, с нашей денежной матрицей, не денежными кодами или блоками на уровне денежной матрицы. Она пыталась найти а, работу долго, безрезультатно, да это стало отражаться на ее семейном отношении с мужчиной ну не гражданский брак и тем не менее да, вот, они разъехались здесь в арабской стране это как бы развод это он может происходить и особенно если мужчина араб да, словесно вот потом уже бумаги и все остальное опять же таки не об этом речь они разошлись, он попросил освободить квартиру. В итоге девочка осталась без жилья, она переехала жить к подруге и без работы. И вот в этом состоянии, ну, мягко говоря, отчаяние, она ко мне пришла. Честно говоря, она не особо верила, ну, у нее не было прям каких-то больших ожиданий, когда она ко мне пришла. На сессию меня ей порекомендовали, сарафанное радио, и здесь, в Дубае, это тоже работает. Вот. Но мы посмотрели именно прежде всего ее денежную матрицу, потому что началось это все в 42 года, да, критический переломный момент, и это прежде всего началось в сфере работы, в сфере самореализации. Вот. По денежной матрице выявили определенные моменты, кармические долги, которые должны были активироваться после 40 лет. Да, увидели, как начали работать не денежные коды, поскольку у нее не было по ее задачам, по ее карте рождения, вообще смысл был в том, чтобы все-таки развиваться не только в сфере социальной реализации, но еще и развиваться духовно. У нее там семерки, девятки в, в, в карте рождения, да? Она этого не делала, в Дубае многие на это попадаются, потому что город требует прежде всего материальной реализации, да, вот деньги, деньги, достаток, и вот многие девочки, которые сюда приезжают жить, работать попадаются, когда коды начинают проваливаться, не работать. Но, опять же, это я отвлекаюсь. Итог какой? Когда мы рассмотрели карту, я указала конкретно на те ошибки, которые она совершила. Безусловно, процесс переосознания, переосмысления он занял какое-то время. Но кроме информации, мы делали коррекцию денежной матрицы. Мы использовали те методики, те технологии, которые позволяют вернуть, скажем так, активировать коды да, дать им первоначальную силу первоначальную энергию чтобы человек имел возможность начать заново осознав свои ошибки да, и немножечко подправить денежные потоки естественно это заработало это не мгновенно да не быстро но тем не менее процесс запустился на сегодняшний момент все хорошо все нормально пошли очень интересные трансформации очень интересные изменения на самом деле она Стала творчески проявляться, она стала рисовать свои картины, до этого это как хобби было, а потом она стала заниматься этим как бизнесом. Появились клиенты, и на самом деле на сегодняшний момент очень даже неплохо у нее получается реализовывать этот свой талант естественно уже с, подруг, с квартиры подруги переехала в свою вот это пример ребята как работает понимание и коррекция своей денежной матрицы поставьте плюсики если интересно оля вижу ваш комментарий спасибо большое мне приятно особенно после предыдущего комментария троллевского, благодарю оля за ваш комментарий я стараюсь для меня действительно очень важно чтобы происходило развитие наше с вами совместное ничто не может дать такого чувства удовлетворения как результаты учеников я стараюсь и я делюсь результатами только с позволения клиентов не все готовы афишировать там свои имена фамилии кто-то заочно готов делиться разрешает да, в прямом эфире делиться результатами тем не менее Бог все видит и все знает. Есть пример по мужчине. По мужчине тоже очень интересно. Мужчина горячий, горячих кровей, с горячим темпераментом. Видно активировались еще и, скажем так, определенные предпосылки транзиты в карте да. так получилось что мужчина 39 лет но это тоже близко к 42 уволился с работы сильно разругавшись вообще с руководством так что не выплатили ему пособие ушел до да, без бонусов который заработал разругался со всеми друзьями и цикл пошел Расширяться, да. То есть, это уже было не про работу. Он попадал в аварии много раз прям много раз да. естественно все время ремонтировал машину приходилось восстанавливать ее потому что ну, без машины никуда потом ее пришлось продать потому что уже все денег свободных не осталось тоже не мог очень долго найти работу и стал из-за этого иметь серьезные проблемы со здоровьем вот у мужчины это кстати очень серьезный показатель когда начинается остеопороста запедренных суставов отдельно изучала эту эту сферу потому что ну скажем так было несколько человек которые были мне близки у которых похожая проблема была мужчина женщина остеопороз суставов говорит о явных ошибках в жизни в том что человек вообще уходит от реализации своего предназначения да, и идет не туда набор веса остеопороз и в итоге как бы уже взрослый мужчина вынужден был вернуться жить к родителям. Опять же таки обратился ко мне. Мы делали, ну мы делали много работы разной, но безусловно относительно денег и относительно того, чтобы начать. Восстановить в социуме свою позицию, свой статус, свой уровень доходов работали, безусловно, с денежной матрицей. Здесь мы делали энергоинформационную коррекцию денежной матрицы. Это специальные технологии, которые работают на уровне мозга человека, на уровне тела человека, на уровне карты, которая заложена в вас, на уровне всех кодов вашего рождения. Снимают любые блокировки, позволяют синхронизировать да, э, ум и тело и естественно убрать те блоки которые возникли в результате вот этих ну скажем так неприятных жизненных ситуаций проблема тоже была решена работу нашел работает руководителем причем вот с ним это сработало очень быстро видно была э, внутренняя уже готовность э, для того чтобы решать свои проблемы да? когда человек внутри готов то изменения они происходят очень быстро -э -э начинают действительно а, отражаться результаты начинают появляться другие а, это техники из курса антикарма безденежья денежья. Типология техник, Катюша, да, это технологии энергоинформатики и инфосоматики. Единственное, что с денежной матрицей они другие, другие используются, потому что они непосредственно связаны с картой рождения человека. Вот, ребята, привела вам эти примеры опять же таки не с потолка я их взяла это из реальной практики моей с клиентами таких примеров много для того чтобы у вас было понимание как работает денежная матрица я повторюсь что у каждого из нас есть своя карта рождения у нас есть свои коды коды богатства коды безденежья у нас по-разному работает код манифестации он включается период зрелости, да, и если вы знаете, как работает ваша денежная матрица, это позволяет вам избежать ошибок или исправить уже допущенные ошибки. Если не знаете, неверно используете, да, свои таланты, способности неверно Реализуетесь в сфере социума, то, конечно, будет денежный потолок, да, будет, будут долги, будут кредиты, будут проблемные ситуации. И не только с деньгами, к сожалению, еще и с эмоциональным состоянием, и со здоровьем, расчета разобрать, посмотреть по числам. Марина, просто денежная матрица, ее рассчитывать нужно полностью и сразу, чтобы картинка сложилась. То есть нужно рассчитать 4 кода. Расчет кодов это примерно только расчет кодов. Это целое занятие, полтора часа. Поэтому на открытом уроке я расчет кодов... Не даю. Во-первых, потому что просто расчет вам ничего не даст. Нужно понимание, что с этими расчетами, исходами делать. Но для тех, кому действительно важно разобраться со своей матрицей рождения, для тех, кто хочет понять, как это работает, для вас есть смысл идти ко мне в обучение, на интенсив по денежной матрице. Так, если знаешь свое предназначение, исполняешь его, а коды все не денежные, можно ли что-то изменить? Тогда используется корректировка денежной матрицы. Это как раз блок мой авторский блок, который я даю дополнительно к интенсиву денежная матрица. Друзья мои, если подытожить, да, что бы я хотела сказать. Что такое денежная матрица? Я уже по-разному вам пыталась донести информацию о том, что это такое. Если сказать одним предложением и просто, то это инструмент самопознания себя, действительно, себя такой, какой есть полноценный инструмент который затрагивает все основные коды вашей карты рождения но кроме того это также и инструмент коррекции Коррекции своих доходов, своей реализации, своей востребованности. И благодаря денежной матрице вы действительно можете, во-первых, разобраться с причинами отсутствия денег или с тем, почему не, не удается монетизировать, например, свои знания, таланты, умения так, как вы этого хотите. Это инструмент, благодаря которому вы можете улучшить свою финансовую ситуацию, потому что вы можете убрать блоки своих богатства или поработать не денежными кодами таким образом чтобы они активировались и начали работать и приносить вам деньги но и для тех кому интересно я не запрашивала изначально вас но может среди вас присутствуют те уже работает с людьми как нумеролог таролог я не знаю, это хиллер астролог то вот этот мой интенсив денежная матрица это на самом деле инструмент полноценный инструмент консультирования изучив который вы можете человеку в буквальном смысле и открыть глаза и помочь решить свои финансовые проблемы у меня консультация по денежной матрице стоит 150 долларов это минимум это если у человека ну так... Стандартный набор проблем, да, там уменьшились доходы, не может пробить финансовый потолок и так далее. Если есть прям ситуации с потерей крупных денег, да, еще какие-то серьезные трагические ситуации, то тогда еще дороже, потому что я начинаю подключать э, инструменты коррекции, которые я даю в своем тренинге по денежной матрице. Поэтому, если вам интересно узнать об этом инструменте больше, если вы хотели бы овладеть, инструментом таким как денежная матрица или диагностика денежной матрицы анализом денежной матрицы то поставьте пожалуйста плюсики сейчас я вам расскажу подробно о своем интенсиве денежная матрица что там будет конкретно какие темы вы пройдете какими расчетами вы научитесь пользоваться да и самое главное практическая часть то есть какие практические инструменты вы получите Потому что я еще раз повторюсь: рассчитать денежную матрицу, ну, это не сложно, и это не так важно, да, ну, рассчитать действительно легко. И могу я вам давать расчеты в прямом эфире? Только что толку. Ну, рассчитайте. Вот у вас будет код 5, 7, там 12, 48. И что? разобраться, что эти коды значат, понять, как работать со своими кодами. Вот здесь вот ключ для этого и нужен интенсив. Да? Для этого нужно пойти ко мне, обучение, узнать, как работает ваша денежная матрица, как вы можете заставить ее работать на себя. Плюсики, если готовы, интересно. Я сейчас, конечно, об этом расскажу. Угу. Так вижу плюсики угу. в чем состоит коррекция марина Скажу, приведу конкретно название техники расскажу итак для начала денежная матрица имеет три уровня проработки мой тренинг денежная матрица имеет три разных уровня есть непосредственно сам блок «Денежная матрица». Это три занятия. Вот здесь я вам даю полный метод расчета денежной матрицы. Объясняю, как, каким образом, почему, что считается. Я даю трактовки каждого кода, который вы рассчитываете с точки зрения денежной матрицы благодаря этим кодам вы понимаете свое предназначение и самое главное наилучший способ самореализации естественно благодаря этому вы понимаете где какие ошибки уже были допущены и как их исправить эти кармические долги вот это база ребята все самое основное в этих трех уроках с точки зрения вот именно информации да? Научится каждый человек, поверьте мне, каждый человек научится рассчитывать и читать свою денежную матрицу благодаря этому базовому блоку. Да? И здесь же в базовом блоке мы можем увидеть, что возможно существуют неденежные коды или по диагностике, которую я с вами проведу, вы сможете э, осознать, что существует блокировка вашей денежной матрицы. И здесь нам тогда нужен будет второй и третий уровни. Второй и третий уровни ⁇ это практические уровни. Вот то, что вам не даст ни один учитель. Ни одна школа на сегодняшний момент, я это утверждаю, я это знаю, потому что боятся э, недостаточно опыта или жадность, потому что каждая сессия коррекции стоит огромных денег. Я реализую свое предназначение, моя задача делиться полезной, качественной информацией и инструментами, поэтому во всех своих тренингах я даю конкретно, методики коррекции не только знания и теорию и здесь у вас Второй уровень, продвинутый блок, это активация денежной матрицы. Здесь я даю специальные технологии, которые позволяют убрать все управляющие стрессы в связи со всеми стрессовыми жизненными ситуациями, которые были, и активировать ваш денежный потенциал на полную. Технологии энергоинформатики, инфосоматики. И самое главное, технологии, которые позволяют убрать блоки, и кармические блоки, и энергетические блоки вашей денежной матрицы. Да? И третий уровень энергоинформационная коррекция денежной матрицы. Если кого-то пугает слово энергоинформационная, давайте оставим просто коррекция денежной матрицы. Этот блок важен и нужен для тех, у кого были сложные жизненные ситуации были потери крупных сумм денег было предательство родных было такое что оказывались на самом дне такие ситуации когда из кожи вон лезете для того чтобы достичь уровня процветания но не получается вот Тогда нужен уровень коррекции, потому что э, здесь очень серьезные технологии работают. Технология э, коррекции влияния негативных родовых программ, технологии снятия порчи и самопорчи а, с денежной матрицы а, и м, другие сильные корректировки которые а, необходимы когда а, в жизни человека происходило много разных а, тяжелых ситуаций вот это три уровня ребята вы можете выбрать тот уровень который вам откликается вы чувствуете что вот вот это «мне нужно». Да? Может, вам достаточно просто именно теоретический блок, вы возьмете это как инструмент для себя, чтобы разобраться со своими кодами, со своим предназначением, с пониманием, в каком направлении двигаться, какую профессию выбрать, через какие пути к вам приходят деньги. Это базовый блок «Денежная матрица. Три урока». Но если вы чувствуете, что вам нужна активация, если вам нужна подзарядка, вам нужно снова поверить в свои силы вам нужно больше энергии вам нужно больше уверенности в себе это блок активация денежной матрицы а если вы чувствуете что вам конкретно нужно здорово почиститься вытащить себя из болота или из другого места то тогда это блок третий блок коррекция выбирайте те блоки которые вот резонируют пока я рассказываю дело за вами друзья мои если есть вопросы сейчас по любому блоку пожалуйста задавайте Если вам когда озвучу стоимость вы на самом деле захлопаете в ладоши и порадуетесь потому что летом мы с олесей денисовой тренинговым центром мазграде приняли решение что стоимость для нашей базы для наших клиентов будет очень и очень лояльная стоимость будет акционная минимальная которая возможна для того объема информации техники практик которые вы получите поверьте мне кроме того мы еще и даем подарки тем кто присутствует на наших открытых уроках поэтому друзья мои ловите такую возможность Итак, базовый блок стоит всего лишь 5900 рублей, где вы полностью освоите методику расчета денежной матрицы, трактовки денежной матрицы, рекомендации по тому, как работать со своими кодами богатства и безденежья. Продвинутый блок, который включает в себя и базовый блок, и Технологии, специальные два урока по полтора часа, специальные технологии активации денежного потенциала стоят всего лишь тысяч 8900 рублей, и к нему идет в подарок только для участников флешмоба интенсив тайные коды удачных денежных комбинаций числовых шикарнейший интенсив прямо вот я бы такой подарок хотела получить потому что вот здесь все тайны нумерологии как использовать вибрации чисел для себя для удачных покупок для начала ремонта для подписания контрактов для того чтобы на собеседование пойти и так далее вот здесь все вот эти коды в этом интенсиве вы получаете в подарок его стоимость на минуточку 3000 рублей да, вам в подарок и премиум блок который включает в себя и базовый блок и продвинутый блок и блок коррекции серьезных негативных деструктивных программ денежной матрицы всего лишь 10 900 и к нему тоже шикарный подарок один из моих любимых тренингов практикумов да это управление денежным потоком я чуть-чуть позже расскажу подробнее что в себя включают и бонусы и расскажу по программе каждого блока покажу вам наглядно если есть вопросы сейчас давайте я почитаю чат отвечу чтобы никого не оставить без внимания и пойдем дальше для консультирования других лучше пройти три блока. Ну, скажем так, если просто теоретически хотите консультировать, то достаточно и первого блока, базового. Но если вы хотите владеть инструментами, как помогать своим клиентам, то, конечно, тогда лучше брать практические блоки. У вас будут техники, как вы можете помочь клиенту конкретно сделать, что с его проблемой. Вот как в тех примерах, которые я приводила, да, с мужчиной и женщиной. Так, Дорис, вы говорили, кармические долги все равно надо проработать. Обязательно от этого не отказываюсь. Как же их менять или корректировать? Корректировать их возможно. Первый момент ⁇ осознание. Второй момент ⁇ энергоинформационная коррекция. Да, безусловно. Так, если базу прошли в карте судьбы... Эм... Ну, карта судьбы не включала в себя денежную матрицу оксаночка какие-то коды вы рассчитали там код предназначения и реализации но не с точки зрения денежной матрицы и там не было ни кода манифестации ни тем более не активация поэтому если интересен инструмент именно денежной матрицы то его стоит пройти отдельно потому что Чтение кодов зависит от того, с какой стороны мы смотрим. Да? Если это карма, это будет одно чтение, если это отношения другое чтение, если это деньги будет третье чтение. Денежная матрица это отдельный инструмент консультирования, и конкретно все вопросы касаются самореализации, денег, привлечения денег, умения взаимодействовать с деньгами и так далее. Так, еще вопросы. Так, но ну вижу вопросы по оплатам. Это хорошо. Давайте я покажу, ребята, какая программа. Вы просто прочтете ее, вы увидите. Что я имею в виду, Оксаночка, и вы тоже, и другие, кто э, проходил у меня, чтобы вы понимали, в чем отличие от карты судьбы, и на самом деле, насколько насыщенная программа, несмотря на то, что вот базовый блок включает в себя э, всего три урока. Первый урок, мы будем рассчитывать все коды, коды богатства, предназначение, реализации судьбы и манифестации. Код манифестации, его можно рассчитать, только рассчитав все три предыдущие кода, по-другому не как. Да, карта, денежная матрица, она рассчитывается на момент рождения, то есть ваши врожденные коды ⁇ это то, что нам нужно учитывать. Но самое интересное, что денежная матрица рассчитывается также на момент факта то есть фактически на сейчас если у вас менялась страна проживания если у вас менялась фамилия имя написание, у вас поменяется ваша денежная матрица вот это ключевое отличие да, потому что деньги они всегда реагируют на то что есть сейчас денежные потоки поэтому Денежная матрица рассчитывается врожденная, рассчитывается э, фактическая. Э, я научу вас анализу, да, мы сравним с вами две матрицы, вы поймете, какие изменения в плане денег, доходов у вас произошли, они позитивные или не очень, э, что делать, если ну, изменения, скажем так, не очень благоприятные получились. Ну, если благоприятные, ничего делать не нужно, конечно же, да, что делать, если не очень благоприятные? Потом выявим все слабые зоны в денежной матрице и я дам рекомендации по пути коррекции я расскажу вам о том как можно на самом деле перезагрузить денежную матрицу как можно поменять коды безденежья на коды богатства как это сделать причем э, корректно с точки зрения энергоинформатики и э, нумерологии и очень важная информация будет по э, коду манифестации как работать со своим кодом манифестации чтобы достичь финансового успеха чтобы привлекать больше денег чтобы монетизировать свои знания и выведем еще с вами индивидуальную формулу успеха для каждого из вас исходя из ваших данных вашей карты рождения вот эта программа интенсива денежная матрица на самом деле очень насыщенная очень интересное как вы видите по результатам даже вот этого интенсива естественно осознаете свой денежный потенциал научитесь им пользоваться потому что я буду говорить какой по вашей карте рождения да по вашей денежной матрице ваши способы реализации зарабатывания денег вы получите ключи вы поймете каким способом именно вам нужно привлекать деньги будете использовать эти рекомендации деньги однозначно пойдут Гарантирована. Ну и для тех, кому интересно, вы получите, конечно, готовый инструмент для консультирования, потому что денежная матрица это очень актуальная тема и это очень эффективный инструмент. Вы помогаете человеку разобраться с собой, с самореализацией, с профессией и с доходами. Вот. Ну, а для тех, кто хочет дальше пойти и кому нужны практические инструменты, блок активации денежной матрицы просто шикарные практики, кто спрашивал, каким образом происходит корректировка, я даю техники, конкретные техники снятие порчи и самопорчи на деньги отключение от эгрегора бедности техника коррекции негативно денежной кармы по хроникам макаши, то есть по записям которые загружаются изначально в вашу денежную матрицу при рождении плюс дополнительные техники для активации денежной матрицы и создания фантомного денежного кошелька и самопрограммирование на успех на да? ну и самое главное подключение к эгрегору денег вот эти все Техники вы получаете на блоке активация денежной матрицы. Вот. И, ну, наверное, самый вкусный блок. Почему? Потому что этих техник вы нигде не найдете в открытом доступе. Это авторские мои методики очень сильные, на основе многолетнего опыта работы сделанные. Да, это коррекция денежной матрицы, и здесь будет и теория, и практика, потому что есть важные моменты, которые нужно понимать. Причины, почему денежная матрица не работает, и это диагностика, наличие деструктивных родовых программ, наличие программы невидимки, это блокировка воли и самореализации, и наличие сильных поражающих факторов, в поле человека. Да, вот это мы с вами продиагностируем и вот это мы с вами будем корректировать. Именно на вот этом блоке коррекция денежной покажу вам наглядно конкретно как происходит потеря денежного потенциала и самое главное будем убирать все эти программы будем убирать программу невидимка будем делать технологию возврата утерянных денежных ресурсов будем делать технологию негативных родовых программ исцеления и сильных поражающих факторов которые были связаны с травмирующими ситуациями у вас в вашей жизни как видите программа просто шикарная очень насыщенная до да, в программе интенсива поэтому будет не каждый день из моего опыта я прошлый раз когда денежная матрица 20 была, мне хотелось так прямо всех продвинуть и я ставила интенсив каждый день подряд поняла что нет не успевает происходить трансформация осознания процессов поэтому нужно вам больше времени чтобы у вас была возможность и больше вопросов задать и проделать Делать, да, проработать всю полученную информацию техники поэтому сейчас она у нас так очень хорошо очень удачно я ее по времени расположила чтобы вы успевали э, проработаться ребята и у вас есть возможность попасть ко мне на мой тренинг поэтому проходите по ссылкам которые сбросила маргарита выбирайте тот уровень который вам откликнулся базовый блок продвинутый или премиум-блог, оставляйте свои заявки, я готова ответить на все ваши вопросы. Кстати, что хочу еще сказать, что после прохождения обучения, неважно, какой уровень вы выберете, будет указан, какой именно блок вы прошли, вы получите свидетельство, потому что если для вас важно это как инструмент консультирования или просто для себя как достижение отметить, что вот, я пришла обучение на таком курсе, вы получите свидетельство. Но есть важное условие, что свидетельство только после отзыва. То есть проходите обучение, применяете технологии, оцениваете, даете отзыв письменно, видео, аудио формат и получаете свидетельство по пройденной программе. Друзья, если есть какие-то вопросы ко мне еще по программе, пожалуйста, задавайте. Я со своей стороны готова вам любую информацию предоставить о тренинге, как, что будет проходить. Могу дополнительно вам причины сказать, почему стоит вписаться в тренинг прямо сейчас и не думать, не откладывать на когда-нибудь потом. Первая причина – это, конечно же, цена. Осенью, если будет запускаться повторно, я не уверена, но даже если в записи будет продаваться этот курс 3.0, то он, конечно же, будет значительно дороже, как минимум на 20% процентов это я вам гарантирую поэтому сейчас самое правильное время для того чтобы и сэкономить и проработаться по сфере денег для себя пройти хороший качественный тренинг но вторая причина это то что он вживую будет проходить дальше он будет записи да, продаваться записи это тоже хорошо обычно я конечно делаю дополнительные занятия чтобы отвечать на вопросы но это когда длинное обучение идет до да, длинные тренинги вот как по нумерологии что касается денежной матрицы сейчас я буду проводить ее вживую. я вместе с вами буду рассчитывать все ваши коды я буду отвечать на все ваши вопросы на все нюансы да? особенно много вопросов со сменой имени страны замужества да? и так далее я буду на все эти вопросы отвечать в процессе тренинга обучения это конечно очень важно это дорогого стоит когда тренинг будет в записи такой возможности у вас не будет поэтому ловите момент отличная цена плюс возможность задавать свои вопросы доступ к телу тренера так сказать все время все время да этот курс отличается от трансформации денежного потока оксаншка потому что это инструмент нумерологии конкретно это денежная матрица здесь все совсем по-другому вот так друзья мои так что ловите момент задавайте вопросы ну и про бонусы хотелось бы вам отдельно сказать потому что я люблю делать подарки, Олеся любит делать подарки Денисова. Мы хорошие вам сделали подарки. Вот поверьте мне, они очень и очень стоящие, и самое главное, что они классно дополняют. Сам по себе интенсив, денежная матрица. Если вы оставляете заявки, оплачиваете на ближайшее время, вы эти бонусы получаете. Бонус к продвинутому э, блоку, я уже сказала, это интенсив, тайные коды удачных числовых комбинаций. Посмотрите, какая шикарная программа. Я же здесь делюсь всеми секретиками нумерологическими. Как рассчитать удачную дату для покупки? Как рассчитать счастливый день? Как правильно выбрать удачную дату для подписания контракта как правильно выбрать дату свадьбы это тоже инструмент консультирования да? как выбрать дату ремонта можно ли планировать дату рождения ребенка и как использовать нумерологические коды для повышения благосостояния вот это все входит в интенсив который вы в подарок получаете если идете на продвинутый блок денежной матрицы сейчас оставляете заявку оплачиваете в ближайшее время и второй бонус это вообще жир, это тренинг управления денежным потоком, стоимость которого 6 рублей 5 900. Там несколько уроков и э, очень серьезная информация по деньгам, уровни привлечения денег, э, связка, что такое квадрант безденежья, да, как связаны деньги и эмоции напрямую, избавление денежных блоков. Беспроигрышная формула сохранения денег. Если вы наконец-то хотели научиться сохранять деньги, накапливать, как это можно сделать с помощью кодов числовых, да? с помощью определенных э, комбинаций денежных, работает проверено, много лет шикарно, не только мной. Да? А, где находится ваш денежный магнит? Как его включить, как связаны энергия, время и деньги? А, это и многое другое на самом деле: вот в этом а, бонусе в этом интенсиве ребята выбор за вами выбирайте неважно на какой уровень вы сейчас готовы пойти поверьте мне что самое главное сделать этот шаг сделать этот шаг к себе захотеть узнать себя узнать как и что у вас работает улучшить себя изменить свою жизнь изменить ее к лучшему это возможно это возможно только если вы приподнимаетесь гвоздя делаете какое-то усилие делаете какой-то шаг а во всех остальных случаях даже кто и как бы не хотел бы на да, не протягивал бы вам руку это невозможно вам нужно сделать усилия для того чтобы сделать шаг навстречу вы можете его сделать Выбирайте уровень, который резонирует, который вам понравился, на который вы готовы. Оставляйте заявку прямо сейчас, а здесь уже дело за мной. Я вас научу, я вас проведу, я расскажу, замотивирую, подскажу и поддержу. Да? Если есть вопросы, ребята, пожалуйста, пишите. Я сейчас просмотрю чат «Ничего ли я не пропустила». Из ваших вопросов. Так, если 17 августа не будет, как быть? Будет запись занятия с расчетами. Это можете спокойно и в записи, и расчеты да, прослушать. На следующий урок тогда обязательно зададите свои вопросы. Там уже, когда у нас пойдет разбор, лучше, конечно, быть присутствовать на занятии, чтобы иметь возможность задать свои вопросы вживую. Так, шикарная программа тренинга. Спасибо. Так, а если премиум брать, тайные коды будут или этот подарок только к продвинутому? Я думаю, что будет два тогда бонуса, и первый, и второй. Так, техники были в курсе трансформации денежного потока? По-моему, одна или две техники были, отключение от игры игропедности, была и подключение к эгрегору богатства. Все остальные техники напрямую связаны с вашей картой рождения, поэтому я их в тренинге «Трансформация денежного потока» не давала. Это будут новые технологии, они работают четко по вибрациям карты рождения. так Дорис прекрасно отвечает по текущим жизненным ситуациям. Благодарю за отзыв, Елена. Можно переходить с пакета на пакет? Да. Вы можете пойти сейчас на базовый поработать со мной послушать увидеть как я даю информацию насколько она вам заходит ложится если захотите потом а, доплатить до следующего пакета угу. так спасибо за ответы ребята еще вопросы если есть задавайте непосредственно по тренингу поверьте мне если вас, у вас все хорошо, все устраивает, все нормально, вы просто занимаетесь саморазвитием, вы хотите знать больше, разбираться в себе, в других людях больше, я рекомендую все равно вот базовый уровень денежной матрицы, потому что он очень многое объясняет о вас, о других, он дает понимание, как все-таки работают наши вибрации в плане самореализации, профессии, успеха, да, получения каких-то доходов. А вот если существуют уже какие-то сложности, которые хотелось бы да, избежать, э, изменить, оставить в прошлом, э, то тогда есть смысл уже идти на практические блоки активации денежной матрицы и коррекция денежной. Матрицы. Если вам нужно понять, какой блок выбрать, вы можете задать мне вопрос. Я порекомендую. Если это очень и очень личный, вы можете написать тогда службу поддержки Маргарите, она мне передаст, я вам письменно отвечу, какой блок я вам порекомендую в связи с вашей ситуации. Отвечу, как есть то есть то, что действительно сработает вот но если есть еще вопросы по программе по ней по ссылочке которую маргарита сбросила вы можете пройти там прям развернуто написано и программа и результаты каждого блока если ко мне есть какие-то вопросы еще прямо сейчас напишите если нет, есть вопросы по оплатам, по бонусам, по доплатам, как оставить заявку, то я передам слово Олесе, и вот здесь она вам поможет, расскажет, поддержит, направит, подскажет. Вот технически все, как правильно это сделать, она больше помощник, чем я. Так, буду ли я успевать проходить нумерологический консалтинг и денежную матрицу ты легко елена я бы даже сказала больше ажиотаж будет и можно параллельно задавать вопросы об одном и о другом первые два урока по консалтингу они будут касаться продвижения самопрезентации поэтому информативно вас нагружать не будут спокойно можете вписываться в денежную матрицу там, я думаю, будет легко совместить. Так, вот вижу, что вопросы по оплатам, про переходом на другой блок Хорошо, друзья мои, я благодарю вас за участие, я благодарю вас за доверие, за вашу поддержку, я прямо ее чувствовала сегодня. Мне это очень приятно. Надеюсь, вам понравился наш открытый урок. Буду рада видеть вас и завтра, завтра поговорим про кармические коды в денежной матрице, вот. но кто для себя принял решение, что вы хотите пойти ко мне в тренинг, завтра не ждите, важны подарки, важны бонусы, и сейчас я передам слово олеся и она вам поможет оставить заявки расскажет о бонусах о подарках о том как оплатить как что происходит при переходе с пакета на пакет ну и поможет кому это нужно с оплатой благодарю вас и до встречи завтра в прямом эфире и до встречи на моем тренинге